всех на своем канале орхидея Татьян. Посмотрите, как перезимовали мои королевские пеларгонии. Это я приехала к родственникам и привезла им пеларгонии. Посмотрите, как чудненько они начали цвести. То есть у них э, в деревне печь отопление печное и пеларгониям это нравится. Нет такой жары, как в городе. И посмотрите, как чудно они цветут. Я приехала, прям хозяйка в восторге. Все соседи приходят, любуются. Но у них такая проблемка. Посмотрите, белокрылка сильно нападает. Она их сильно любит. И вот я не привезла актару. Сейчас бы развести актары, полить, и она бы все исчезла. К сожалению, ничего у них нет. Вот эти желтые листочки нужно Убирать после зимовки. Очистить кустик. Ну, чтобы было лучшее проветривание. И как только минует угроза заморозков, можно выносить на улицу. И эта белокрылка, ну, постепенно сама, конечно, уйдет. Но лучше помочь ей. Смотрите, какие лебесточки крупные. Какая красота, какая прелесть в этих пеларгонях. Сказочное растение. Это вообще, вот смотрите, какая красивая. Это они только-только проснулись после зимовки и начали цвести. А здесь в этом горшочке два сорта пеларгонии. Этот второй сорт не расцвел. Видите, здесь более меньше листочки. Это немножко другой сорт. Это черная, какая красивая, крупная. Это красная. Еще я им привозила белую, но что-то не вижу, не расцвела. Ну, в общем, красота. На окошко как поставит и очень, очень, очень красиво. Королевская палргония, она всегда была королевской. В этих условиях королевочки очень хорошо зацветают, то есть они любят, чтобы перепад зимнее содержание было более прохладным помещении. И вот, как вы видите, на лицо только пошло потепление, пригрело солнышко и сразу же королевочки начали цвести. А если держать их в жарком помещении, тогда они могут вовсе не зацвести. Ну, есть метод, который поближе к окну передвинуть. Передвинуть к окошку поближе. Они тоже будут хорошо перезимовывать. Но ну, у нас в городе они вытягиваются, а здесь при прохладном содержании они, посмотрите, какие кустистые, какие красивые королевочки. Хорошо, листики, он не опали ничего, только это белокрылка. но ну, с белокрылкой сейчас что-то будем делать. Можно спиртом обработать, обрызгать. У меня есть спирт, часа сделаю, обшикаю их немножко листики, чтобы оно насекомое все погибло. Ну, к сожалению, актару я не привезла, а у них сейчас негде купить карантин. И это надо ехать в центр. Они живут в районе. Далеко от центра. Заналочка тоже цветет. Посмотрите, как красиво. Зоналочка расцвела. И вообще, пиларгониям здесь все нравится. Прохладное содержание. Все нравится. Это простая зональная пиларгония. Тоже хорошо разрослась это бегония махровая а это пеларгония на нее сильно напала белокрылка и хозяйка вынесла на улицу и мороз немножко ударил и все листочки померзли она вообще думала что она пропадет но она выжила Листики новые нарастут, вот уже начали кончики обрастать. Ничего страшного. потом добавлю им немножко перегной сверху. Вот здесь буквально столовую ложку. У них коровки. Коровей перегной очень хорошо для растений способствует. Вот видите, как этот листочек пошел уже в рост. Все обрастут, будет пышненько, красиво. Это, скорее всего, белое, то, что я привозила. Монолиза называется. Зацветет, покажу вам. У этих тоже есть свои названия, но я, к сожалению, сейчас не помню. Я не дома. Вот это какая красивая черная. А это красная, такая набитая. Посмотрите, какой красивый. Шапочка какая. А это первые, Только два бутончика сегодня распустились. Когда они все зацветут, будет красота. Вот такие пеларгонии у моих родственников. Итак, делаем вывод. Любые пеларгонии королевские и вот такие плющелистные, из аналочки нуждаются в том, чтобы... Ну, после зимнего периода привести их в нужный вид. Вот, посмотрите. Вот эту пеларгонию, это карликовая зональная пеларгония, называется, вот вам прочитаю. А, очень красивая пеларгошечка. Но нужно ее привести в порядок, для того, чтобы она не затеняла друг дружку. Видите, внутри очень много сухих листиков, и их нужно убрать. Убирать их очень легко, даже не нужно не брать секатор, ничего, вот так раскрываете листву и просто прижимаете, вот видите, листочек снимается. Но их нужно поснимать для того, чтобы было проветривание и кустик будет намного выглядеть лучше. Зачем вот такие вот желтые листики, если можно кустик оставить с вот такими красивыми зелененькими листиками? Это я вынесла на улицу, и у них получился резкий солнечный ожог. То есть она стояла в квартире, а как только увидела растение солнышко, и сразу листики поменяли цвет. Вот видите. Он старый листик, все равно его убрать нужно. И светлее становится кустику. В этой пеларгонии листочки небольшого размера. Но цветы очень красивые, разыбудные. Замечательные. Я люблю это растение. Оно само кустится, само по себе формируется. Просто нужно убрать лишние вот эти листики которые за зиму повырастали я не делила не черенковала ничего оставила так как есть ну, то есть в прошлом году черенковала а в этом году еще не успела пока прочистить надо а затем буду черенковать пеларгони вообще Заналочки эти вообще практически ничем не болеет, на них. Белокрыл... Белокрылка не нападает так сильно, как на королевскую. Белокрылка сильно любит королевские поларгошки. Да, аккуратненько, потому что вот я хотела оборвать вот этот листик. потянула и череночек обламывается. Не буду его обламывать. Мне жалко на правда сильное растение но все равно посмотрите это растение я привела в полный порядок теперь лучшее проветривание между листиками видно где какой череночек можно взять но я дам ему очень много подрасти так как я не подготовила еще грунт а затем буду с вами в следующем видео с вами вместе черенковать покажу, как я черенкую эту карликовую пеларгонию у нее череночки очень маленькие вот видите, я случайно обломала я же не выброшу такой череночек, все равно его посажу вот этот листочек уберу а эти три листочек посажу вот такое количество листиков я оборвала видите, они даже ну, другого цвета темные и на месте, где расцветили листочки, я сделала мини микрораночку И с этих мест будут ну, появляться новые верхушечки. Проснутся новые почки. Так правильно сказать. Теперь перейдем к этой пеларгонии. Плющелесную пеларгонию тоже нужно формировать, так как она... Э, может вытянется в один ствол, и все. А вот эти и будет некрасиво, меньше цветов даст. А бутоны вот уже начинают зарождаться. Она очень красиво цветет. Это двухцветная плющелистная пеларгония. И вот эти листики, которые повредились после зимы, может где-то прижались или что, нужно вот так снимать их. Не секатором, просто обламывать. Во-первых, будет декоративность растения, красивая. И прищипывать обязательно можно. И проветривание растения будет меньше, будет ну, цепляться к ним всякое насекомое. Например, белокрылка, она тоже ее любит. Конечно, меньше, чем королевскую, но все равно... Белокрылка любит эту пеларгонию. Вот этот лист, это старый лист. Его можно убрать. Видите, какой он. Он не нужный уже здесь. Он только силы тянет у растения на свое жизненное, чтобы жил листик. Сейчас я вам покажу поближе, какой лист нужно убирать, а какой не нужно. Смотрим растения, осматриваем. Вот где старый листик, например, где? вот, смотрите, вот этот старый листик, а из пазух пустился новый, открылись новые росточки, проснулись почки. Этот листик нужно убирать. Тогда вот этот э, кустистость пойдет намного лучше, а где еще не выпустилась почка? Тот листик еще оставляем, вот этот старый. Подождем, чтобы с него тоже выпустилась почечка. И так по всему, вот опять, смотрите. Почка проснулась, вот этот листик нужно убрать. Потому что силы идут э, в этот лист, а так будет все, все силы идти. Вот видите, какой лист большой. Он забила, забирал все соки, а так соки пойдут в этот маленький росточек. Вот это новый листочек. Вот эту веточку я уже обработала. Теперь нужно будет ее прищипнуть на конце, чтобы она не удлинялась просто в длину. Но я сейчас прищип... прищипывать не буду, так как она вот пустила бутонов очень много на конце. И вот пустила два новых росточка. Смотрим следующую веточку. Этот листик пока не убираем. Под ним ничего нет. Этот листик, этот можно убрать. Он наш при стволе. Этот поврежденный, он тоже не нужен. И таким э, образом мы проветриваем мое растение. Видите, как, сколько доступа получилось. И солнышко поступает больше. И ветром обветривается. Вот эти старые листья не могу достать просто. Вот такое количество листиков я оборвала с ключелистной пеларгонии и вот заналочки и больше обрывать не нужно в первый раз так как но ну, растение будет болеть мне этого не нужно я позже как она начнет обрастать потом покажу вам как ее черенковать и обрываем дальше листву сейчас я вынесу их на улицу. Свои пеларгонии я повыносила на улицу. Это детки пеларгонии. Вот я посадила плющи лесных. А это само материнское растение. Заналочки я тоже посадила в горшки такие широкие. И когда зацветут, я вам покажу, как они будут себя чувствовать. Эту королевочку уже тоже... Обчистила ее всю, поделила на черенки и оставила. Теперь буду ждать цветения. Вот заналочка уже начинает цвести. Такая у меня есть пахучая красавица. Но еще не все цветут, надо подождать немножко. Они только вышли, вынесла их на улицу, они приобрели красивый рисунок листиков каждая по-своему а которые пеларгонии зацвели простыми цветочками их просто посадила в землю цветник а махровые розыбудочки они у меня будут в горшочках листные сильного солнца не переносят поэтому у меня здесь будет виноград на арочки. Им будет хорошо. А зональные пеларгонии можно и на открытое солнце. У них тогда листва при меня принимает цвет красивый. Вот видите, вот это коричневые листики стали. Здесь такие полосатики красивые. А вот эти какие листики замечательные. Они на солнышке при меня принимают другой облик. Спасибо всем за внимание. Оставайтесь на моем канале. До свидания. Всем доброго.